Друзья, привет! С вами на связи Мила Колоколова. сегодня у нас очень важная тема – как избавиться от долгов. Я знаю, что среди моих подписчиков и зрителей очень-очень много людей, которые погрязли в долгах. И знаете, самое страшное – это не долги, а то, что для многих это становится нормой. Иметь кредитные карты, ипотеки, потребительские кредиты В нашем обществе становится абсолютно нормальным Но нормального тут нет ничего Мое глубокое убеждение, если ты живешь в минус Если у тебя уже выработалась привычка постоянно занимать Постоянно брать в долг И для тебя это совершенно ничего не значит И это как само собой разумеющееся Значит, что ты попал в ловушку Потому что ты не станешь никогда богатым человеком Имея постоянные долги Поэтому надо разбираться. Я, конечно же, в этом видео говорю вам прежде всего о тех долгах, которые вам принято называть плохими. Плохие долги – это те долги, которые ведут к расходной части. Хорошие долги – это те долги, которые вам позволяют зарабатывать больше. Например, квартиру, которую я беру в ипотеку и в ней живу – это плохой долг. Квартиру, которую я беру в ипотеку и сдаю в аренду и получаю денег больше, чем я плачу по ипотеке – это хороший долг. Так вот, в этом видео мы с вами сегодня говорим про плохие долги, как от них избавиться. И первый пункт – это структурирование долгов. Вы все все долги которые у вас есть на сегодняшний день кому вы должны сколько какой день расчета у вас какая процентная ставка какая сумма платежа выпишите все в одну таблицу и дальше составьте график погашения того или иного долга. Сделать это нужно прежде всего для вас самих, чтобы у вас никогда не было просрочек и таких ситуаций, что вы забыли, перепутали, не туда отправили, платеж не отправился, и именно поэтому у вас произошла задержка, что впоследствии влечет к очень-очень плохим ситуациям, когда в бюро кредитных историй на вас в банк ставит красную отметку, которая не позволит вам в дальнейшем взять кредит. После того, как вы составили график выплат, обязательно поговорите с теми кредиторами, если это частные лица, да, которым вы давно уже должны какие-то суммы. Вы знаете, это очень тяжелая ситуация, когда ты должен человеку, тем более этот человек является твоим близким другом, родственником, ты должен, ты понимаешь, что ты хочешь ему отдать долг, но ты не можешь это сделать. Но Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны, с стороны того человека, который дал вам в долг. В его интересах забрать свои деньги. Вот хоть как. То есть если вы будете давать небольшими платежами, если вы договоритесь о какой-то рассрочке, о платежах не той сумме, которую вы изначально договаривались, а хотя бы меньшими, но вы будете отдавать, это будет лучше, чем вы затаитесь, пропадете, исчезнете и так далее. Нет ничего хуже вот этих долговых обязательств. Закройте эти долги, пусть это займет какое-то время, не год, не два, как вы рассчитывали, а пять лет, семь лет, но больше вы никогда не будете попадать в эти истории. Но закрывать их обязательно нужно. Это прежде всего нужно для вашего энергетического баланса, для баланса вашей финансовой финансовые сферы и всех остальных ваших сфер тоже если у вас есть кредитные карты, их мы гасим в первую очередь, потому что за каждый день просрочки там взимаются огромные проценты. Поэтому если у вас есть кредитные карты наряду со всем остальным, погасите их в первую очередь и старайтесь больше никогда, ни при каких условиях ими не пользоваться. Потому что это очень такая хорошая уловка для банка – вот возьми карту, не хватает тебе на телевизор – возьми карту. Сломался холодильник – возьми карту, хочешь поехать путешествие возьми карту но вы должны понимать что банки никогда не будут работать себе в минус и если так хорошо у них процветает работа с кредитными картами значит они получают с этого очень очень хороший доход поэтому не идите на поводу у банков не позволяйте чтобы банки на вас зарабатывали если вы пользуетесь кредитными картами то следуйте графику погашения этих процентов графику платежей и ни в коем случае не допускайте просрочек следующий пункт это финансовая дисциплина если вам постоянно денег не хватает задумайтесь о том почему вы живете непосредством как так получилось что вы замахиваетесь на какие-то расходы на покупки которые вам сегодня не по карману если у вас есть 100% денег приход, почему вы живете на 110% или на 150%, как такое происходит и зачем вам это все нужно в жизни? Вы же понимаете, что это крысиная бега, это бега по замкнутому кругу, это самообман, это вам кажется, что ну вот еще сейчас месяц пройдет и дела наладятся, но ну еще сейчас полгодика пройдет и я все выплачу, все закрою, но это не происходит никогда. Поэтому примите решение следовать жесткой финансовой дисциплине. Кстати говоря, вам в помощь мой потрясающий тренинг по финансовой дисциплине, который по шагам вам раскроет вот прям четко, что нужно делать, какие принципы есть у богатых, у успешных людей, почему они стали именно такими богатыми и успешными. Обязательно посмотрите этот тренинг, вот прям здесь можете бесплатно его получить. Ну и последний пункт, ищите всевозможные пособия, льготы, пересмотрите свои траты, пересмотрите свой бюджет, сократите ненужные расходы. Обязательно займитесь структурированием своей расходной части и параллельно увеличивайте свои доходы. Только вместе все эти принципы будут работать. Если следовать только одному из этих пунктов, ничего не получится. Потому что избавление от долгов – это прежде всего избавление на уровне мышления, на уровне мозга от привычки постоянно брать в долг, но в то же время это и сокращение тех ненужных расходов, если вы сейчас меня смотрите и думаете, Мила, ну я и так уже все сократила до последнего, то здесь уже, знаете, срабатывает такой механизм, что последний раз живем и не мешаем мне и так далее, и вот живу я в долгах, и мне комфортно. На самом деле долги – это кабала, долги – это болезнь нашего времени, по-другому и не скажешь. Поэтому избавляйтесь от долгов, закрывайте, больше никогда не берите, больше никогда не допускайте этих ситуаций в вашей жизни. Желаю, чтобы денег у вас становилось больше, от а долговых обязательств меньше. Надеюсь, это видео было вам полезно. Пишите про свои способы, как вы избавились от этой зависимости, от этой болезни. Напишите об этом обязательно в комментариях, будет полезно. Всем счастливо и до скорых встреч! До Пока встречи. Пока-пока.